здравствуйте раз привет на канале помощь с компьютером и в этом видеоуроке я вам хочу показать как можно скачать любое видео из сообщений вк не используя никаких альтернативных программ или разрешений браузеров давайте приступим к этому мы открываем наше сообщение личное. здесь я заранее добавил видео ну, можно добавить еще одну без разницы любое добавляем запускаем как вы знаете в обычной версии не дается сообщение скачать, то есть здесь нет а, кнопочек для скачивания. И нажимая правой кнопочкой, здесь он мне что не удается. ВК предусмотрел такой способ. То есть, если мы зайдем через мобильную версию в нашем браузере, то есть пропишем в юрле m.vk.com, и у нас откроется мобильная версия. Переходим мы на сообщение, ну я сразу покажу так. И открываем. То есть, у нас если мы запустим данное видео, у нас появится здесь кнопочка скачать также если мы нажмем правой кнопочкой по самому видео то у нас появится список видео. виде сохранить видео как сохранить видео на ядра диске. но они будут а, доступны только после того как мы воспроизведем ну что прогрузилось, кэш вот тогда и просто нажимаем на скачать у нашего видео скачивается и давайте покажу что она скачалось нормально вот все мы скачали сообщение данное видео на, наш компьютер. на этом видео урок я хочу закончить. Если у вас остались какие-то вопросы или не получилось скачать любое ваше видео и сообщение, то задавайте под комментарием видео, с удовольствием на них отвечу постараюсь вам помочь в устранении данной неприятности. Но если у вас имеется вопрос, который не касается данного видео урока, а ну, нужно вам помочь решить, то можете их задать как в описании в комментариях видео, так и на сайте помощь с компьютером, который имеет ссылку в описании данного видео. Здесь вам будет предложено зарегистрироваться на сайте. После регистрации задайте свой вопрос, нажать кнопочку, и здесь уже описать вашу проблему и отправить, после чего она появится в вопросах, где я с удовольствием постараюсь вам помочь в устранении данной проблемы. Ну а так, подписывайтесь на мой канал, регистрируйтесь на сайт, просматривайте видео, комментируйте, ставьте лайки, если видео было вам полезно. И конечно, посещайте мой канал и сайт. Всем спасибо, до скорой встречи.